Медитация для расслабления – это уже очень-очень полезно. Если вы еще во время медитации, следуя там, голосу ведущего, что-то исправляете, то это тоже ну, еще более большая польза. Но просто расслабиться и достигнуть вот этих расслабляющих волн работы головного мозга тоже очень полезно, потому что что-то, что у вас осталось – какие-то стрессы или сложные ситуации, напряжение, все это будет уходить, также будет проходить в теле. Тело ⁇ это наш свидетель, свидетель наших сложностей, проблем, вообще свидетель нашей жизни. Да? У ребенка тело одно, у взрослого другое, у старика еще более другое и так далее. Поэтому мы делаем три глубоких вдоха, затем выдоха и отмечаем, насколько сейчас расслаблено наше тело, где есть напряжение, где нет, где есть очень хорошо, что мы их замечаем и говорим их, я принимаю тебя, я вижу тебя и я отпускаю тебя, ты свободен. Напряжение и мысли это хорошо. Это не повод расстраиваться что медитация не получается мысли действительно могут быть от них можно не отказываться до да? мысли есть и во сне можно оставить себе вот одну мысль как-то углубляться в нее глубоко углубляться в нее настолько не как в сознательном и разумном состоянии а в таком глубоком состоянии медитации Поэтому, когда остаются мысли или остается напряжение, вообще, чтобы бы ни было, это всегда хорошо, как и в жизни, так и в медитации. Все, что приходит, можно воспринимать с благодарностью и с благостью, да, что для чего-то это нужно. Если удастся в медитации отпустить вот это напряженное место, это значит, что можно уже неосознанно проработать очень какую-то глубокую проблему, да, проблему жизни или проблему, связанную с психосоматикой. Поэтому это уже очень хорошо вообще, когда в жизни также вот приходят какие-то трудности. Если есть такое умение принимать за благодарностью, принимать, что это благодать и понимать, к чему это, это даёт очень хороший опыт развития. Поэтому медитация, можно сказать, это такая маленькая жизнь, в которой также мы можем жить и делать себя счастливым. Независимо приходят приятные или неприятные моменты. И можно сейчас попробовать сделать три глубоких вдоха и посмотреть, что сейчас Остались ли те участки, которые были в напряжении, или они ушли? Может быть, что-то есть другое и поблагодарить за это, сказать: я принимаю и отпускаю тебя, ты свободна этому месту напряженному. Что делать в той мысли, которая, может быть, остается, не оставляет? Нужно отнестись к ней бережно, представить ее, может быть, как образ, как красивую картинку. И начинать все более бережно и бережно к ней относиться. Если картинка не нравится этой мысли, добавить в нее какие-то хорошие, хорошие мысли, какие-то цвета а представить, что вы рисуете эту мысль как бы красками на картине. Например, представить, что вы маленькая девочка, которая пришла в лес погулять с бабушкой, с каким-то очень близким, добрым человеком, которому есть очень большое доверие. Бабушка взяла с собой любимый Конфеты или пирожки или компотик. Вы знаете, что в любой момент вы можете подойти к бабушке и взять это и покушать. Пока вы можете быть маленькой девочкой, смотреть на себя со стороны, которая рисует эту мысль своими детскими рисунками. Может быть, она рисует палочкой на песке, может быть, пальцами, может быть, у нее с собой краски. И вы начинаете рисовать свою мысль, которая вас беспокоит, которая не отпускает в виде этой девочки. Она может долго рисовать, а может бросить все, побежать дальше играть. Обратите внимание теперь не на рисунок, а больше на эту девочку. Что она делает, как она себя ведет. И этой девочке сейчас ваша медитация позволена быть такой, какой хочет. У нее нет сейчас никого, кто бы ей сказал, будь такой, будь другой, ты должна тому, ты должна то, ты должна другое. Нет никаких запретов. Есть прекрасное лесное пространство с озером или речкой. Очень спокойным, таким водоемом, безопасным, где может это девочка помочить свои ножки, или даже поплавать. Рядом очень близкий хороший человек, которому она доверяет, и который полностью, полностью ей все разрешает. <coughs> девочка совершенно спокойна за себя, потому что она отдала ответственность за свою жизнь вот этому взрослому. И она <coughs> делает то, что хочет. И действительно не нужно напрягаться, не нужно брать на себя какую-то ответственную взрослого. Взрослая обо всем позаботится, чтобы ее одеть, переодеть, переобуть, накормить. И этот взрослый не дает ей никаких запретов. Эта девочка может быть такой, какой хочет. Проявляться так, как хочет. Она может распустить свои волосы. Она может попросить сделать ей прическу. У нее такая прическа, какая она хочет. И эта девочка делает то, что хочет. И вы можете сейчас в медитации присоединиться к ней уже будучи, такой, который сейчас, взрослый. Подойти и познакомиться и заняться с ней тем, что она предложит, и попробовать ей доверять, попробовать почувствовать ее энергию, ее биение сердца. Почему ей это нравится, эти занятия? Можно даже ее спросить, зачем она это делает, а зачем другое. Может быть, она вам даст какие-то интересные ответы. Может быть, она вам скажет, что не зачем, что просто так, потому что ей просто нравится быть. здесь счастливой девочкой. Все эти ответы вы принимаете и запоминаете. И постарайтесь вдоволь как-то с ней наобщаться, наиграться и осознать свои чувства, как вы к ней относитесь, удивляетесь, восхищаетесь, она вам нравится. Или вы хотите ей сказать какие-то ограничения, сказать, что так опасно. Или так девочки себя не ведут. Пожалуйста, просто вот обратите внимание на себя. Это такая диагностика. Попробовать сейчас доверять этой девочке. И все, что вам приходит, чтобы ее ограничить или обезопасить, все это заменить на, на какое-то другое. На разрешить, на позволить. На пусть порадуется. Пусть будет такой, какой хочет. И прям проговорить ей это. И посмотреть, как девочка реагирует. И еще раз понаблюдать за своими чувствами. Как вы относитесь к этой девочке. Это означает, как вы относитесь к себе в жизни, к своей женской части, к своей женской судьбе. И сейчас, прямо сейчас, если это отношение тревожное, напряженное, прямо сейчас в медитации вы можете его менять на нежное, на любовь. Попробуйте полюбить эту девочку, принять такой, какая она есть, может быть неудобной, невоспитанной для других, слишком активной, слишком смешной, слишком глупой. Слишком несуразны принять, и когда вы полностью освобождаетесь от своих негативных установок к этой девочке, от твоих страхов, в тот самый момент вы можете пригласить ее к себе в свою взрослую жизнь, сказав такие слова. Я приглашаю тебя в свою взрослую жизнь, в ней ты можешь оставаться такой, какая ты. Есть. И после этих слов принять эту девочку в себя, в свое тело, обняться и слиться с этой девочкой. И можно после этого подойти в взрослом состоянии, взять какие-то угощения от этого взрослого любящего человека, бабушки. Попробовать во взрослом состоянии вести себя так же, как девочка, что она делала, повторить, бегать, смеяться, ходить босиком, может быть, качаться на качелях и насладиться этим состоянием. Если девочка как-то будет выходить от вас, возвращайте ее снова в себя, говоря слова «Я принимаю тебя в свою жизнь такой». Какая ты есть. Я принимаю тебя в твою, в свою жизнь. Такой, какая ты есть. И принимать ее в свое тело. И после этой прекрасной прогулки возвращаться. Можно взять с собой на память рисунок, ту мысль, которую девочка нарисовала. А можно его там же оставить. Потому что, возможно, эта мысль не такая уж и важная. А важно ваше состояние быть собой, быть естественной. И пробудить ту женскую природу, которая изначально вам была дана. Если есть еще дискомфортные моменты, принять их. Принять и отпустить. И очень спокойно, спокойно. Возвращаться в свое тело, в то место, где началась медитация. Посмотреть, приходит ли та мысль, которая мешает. Очень вероятно, что ее уже нет. Что вам просто, хорошо, и вы чувствуете другое состояние энергии. Вспоминайте, пожалуйста, почаще себя в образе этой девочки. И проявляйтесь в жизни такой, какой вы были изначально. Будьте собой настоящей, женственной и будьте счастливы с любовью, Юлия Сагайтис.